Всем привет на моем канале! В сегодняшнем видео я буду украшать вот такой торт в виде замка с принцессами. Начинаем украшение торта и всем приятного просмотра! Для украшения торта я сегодня буду использовать масляный крем на сгущенном молоке, потому что тортик будет в дороге. Мне надо, чтобы поверхность и декор хорошо держался, чтобы все была стабильна, поэтому я использую для украшения именно вот такой крем. Рецепт этого крема есть у меня на канале. Я окрасила крем в нежно-розовый цвет, красителем топ-продукт розовым. Начинка моего тортика это Cheesecake Oreo и Snickers 2 в одном. Рецепты есть тоже на канале, ссылки будут под этим видео. Также для декора торта я заранее приготовила вот такие башенки. Они у меня из мастики. Как я делаю такие башенки для Торта я сегодня уже вам не показывала, потому что у меня на канале есть видео, как сделать торт из мастерки «Замок для принцесс». И там все подробно рассказываю и показываю, как я все делаю. Сегодня же я хочу показать именно кремовую часть оформления такого торта. Так как у меня уже есть торт из мастерки именно на замок, сегодня будет поверхность из крема. Наносим крем на торт, покрываем сначала одним слоем крема, ставим в холодильник для того, чтобы первый слой застыл, потом буду покрывать вторым слоем. Впрочем, как всегда. После выравнивания торт хорошо застыл в холодильнике, поверхность торта охладилась хорошо. Сейчас я буду вставлять башенки наверх торта, потом по бокам буду ставить. Значит, я сразу же ставлю две башенки, которые у меня будут наверху торта. Я их на торте буду крепить с помощью вот таких деревянных шпажек. Забираю, например, вот эту башенку, вставляю сюда две шпажки. И уже на эти шпажки я надеваю эту башню. Ну, а уже белые большие башни я буду приклеивать к торту с помощью крема. Я на низ башенки наношу вот так немножко крема. И также на боковую сторону, которая будет прилегать к торту. К торту. Вот что у меня получилось. Если где-то видно остатки крема, я его сейчас заделаю декором, ничего не будет видно. Так, что делаем дальше? Дальше я хочу нарисовать ворота в нашем замке. Я сначала деревянной шпажкой нарисую эти ворота, потом буду уже оформлять их кремом в коричневом цвете. Вот так. Я этот же крем окрасила в разные нужные мне цвета и сейчас уже буду декорировать, украшать тортик. Дальше я окрасила, опять же, крем красителями Америка Лор и Топ Продукт в нужные мне цвета. Это зеленый, желтый, темно-розовый. Сейчас буду делать дальше декор тортика. Значит, буду делать возле окон зелень, цветочки, листья. И дальше оформлять сам тортик. Вот так делаем листики. И возле листьев, конечно же, можно сделать цветочки в разных цветах. Например, желтые и розовые буду делать. Можно вместе кремовых цветов сделать маленькие цветочки из мастики. Они тоже будут на этом креме хорошо держаться. И сейчас кремом в зеленом цвете я буду делать травку возле замка. Вот такой насадочкой, она у меня без номера, это насадка для травки среднего размера. Ну, сейчас я буду уже выставлять принцесс Дисней на торт. Я приготовила вот такие топеры. Как сделать топеры для украшения торта, вот такие. Есть тоже отдельные видео на моем канале, ссылки я оставлю под этим видео. У меня получается топеры из Мастики и из вафельной бумаги. Я вафельную бумагу картиночку клеила с помощью водки на мастику. Надела это все на деревянную шпажку. Просушила хорошо целую ночь. Они у меня сушились. Я топеры все это делаю за день до украшения торта. Ну и вот такой, например, усалочка можно уже украсить торт. Так, выставляю принцессу. на тортик. Ну, а такие топеры я буду протыкать палочкой прям в подложку. У меня делаем дырочку деревянной шпажкой и ставим сюда принцессу топер. Ну вот и все, торт для замка с принцессами уже готов. Я такой торт отдаю без упаковки, потому что подложка большая, торт большой, у меня в коробке не помещаются такие тортики. Я отдаю заказчику просто на руки в машину, и он уже с машины выносит ну, к себе в доме или в ресторан. Вот такой тортик, вес его чуть больше трех килограмм. Если у вас возникнут еще какие-то вопросы по украшению такого тортика, задавайте в комментариях, я отвечу. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание. Скоро увидимся и всем пока!